Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке. И сегодня это не будет об Америке, это будет о Михаиле Ефремове. Знаете, я, ну, не такой у меня канал, чтобы я записывала ролики на злободневные темы, которые происходят в России. Иногда я, конечно, это делаю, но это тогда, когда у меня уже, знаете, накипело внутри. И сейчас у меня действительно накипело внутри. В первую очередь, безусловно, хочется выразить соболезнования погибшему Сергею Захарову. Это страшная трагедия. Это страшная трагедия для всей его семьи. И вы знаете, если смотреть на его фотографии, то видно, что там лицо нормального мужика. Хорошее, светлое лицо лицо светлого человека и это конечно ну это страшная трагедия как такие трагедии переживаются наверное только по прошествии многих многих лет и вы знаете почему я записываю это видео, потому что то что творится на российском телевидении, то что вещают российские блогеры в ютубе я как знаете, как падальщики, как какие-то шавки. Я не думаю, что Сергею Захарову сейчас было бы очень приятно, что обсуждаются его жены, какие у него были, с, кем, с какими женщинами он жил, с какими женщинами он не жил, кого он любил, кого он не любил. Все его белье выкинули просто на пространство интернета. Я вот не знаю, помимо той боли, которая, которую испытывает семья из-за из того, что человека больше нет, какую же боль надо испытывать из-за того, что вся твоя личная жизнь вдруг выплыла наружу. Знаете, я перестала смотреть очень многих. Кого-то я смотрела в развлекательных целях, кого-то я смотрела, даже прислушивалась к мнению этих людей. Почему? Ну, мне было интересно. Мы все как-то развлекаемся. Я перестала этих всех людей смотреть, потому что я не могу понять. Если вы, друзья мои, говорите, что публичные люди, они на то и публичные, чтобы их жизнь выставлять на показ. Они должны понимать, когда они становятся публичными, что все будут следить за их личной жизнью. Но я не думаю, что Сергей Захаров, который работал водителем и курьером, и на свою беду попал в ДТП из-за Михаила Ефремова, это публичный человек. И я не думаю, что ему... И его родственникам сейчас приятно смотреть на все это глумление. Но это так, это о погибшем водителе. А теперь о вот этой вот пляске на костях Михаила Ефремова. Вы знаете, я, мне он очень нравится. Я могу честно сказать, я, к сожалению, никогда не жила в Москве. И я не ходила в театры московские. И я не видела то, как он играет на сцене. Но то, как он играет в кино, мне нравится. То, как он... И вот этот проект «Гражданин поэт» я смотрю, и мне тоже нравится. И со, мной, и многие вещи, со многими вещами я согласна, и многие вещи для меня смешны. Но, вы знаете, ребята... Я еще раз хочу сказать, это ужасная трагедия. Но когда вот это вот чудовище российского телевидения, а теперь и Ютуба, как это, вечерний мудозвон, он не мудозвон. Он просто вечерний, это мразь. Это, я не знаю, что это за человек. Я не знаю, как при таком событии можно... Так похабно и так нелепо гнобит человека. Человек, ну, Михаил Ефремов, он, безусловно, разделил свою жизнь на до и после. Какая у него жизнь была до, я думаю, что достаточно неплохая. Мы не знаем, естественно все, что происходило в его семье. Но, во всяком случае, он родился в семье определенной. Ему многое было дано, и, наверное, и на генном уровне, и на каком-то материальном уровне, и на каком-то уровне знакомств. Но какая жизнь у него будет после? Вот после этого я не думаю, что этот человек уже настолько потерял себя из-за своей болезни. А это болезнь. И не надо, и это надо понимать, и это надо воспринимать как болезнь. Это болезнь, которой болеют многие люди в нашей стране. Это болезнь, которой болеют многие люди во всем мире. Это, ну, в общем-то, разрушающая часть личности, я, ну, если у вас есть кто-то, хоть какая-нибудь знакомая семья, которую не коснулась это напасть, вы очень счастливый человек. Вы действительно очень счастливый человек, потому что я не знаю ни одной семьи среди своих знакомых, среди людей, с которыми я общаюсь, которые бы с этим не столкнулись. Я не говорю о том, что они столкнулись с этим лично, но я говорю о том, чтобы они не столкнулись с, это, с, эти, с этой бедой в своей семье. И это страшная вещь. То есть ты, ну, представляете, человек каждый день выходит из дома и прыгает со второго этажа вниз головой. Или раз в неделю. Или с промежутком раз в три И ты ничего не можешь делать. Ничего. Это бессилие. Когда начинают обвинять жену, родственников, друзей Да, ребята, это, но это бессилие Побороть это удается единицам Единицам из миллионов человек Из миллиона человек Единицам Поэтому, когда вы рассказываете, что за ним не доглядели За ним не досмотрели ну, значит, вы счастливый человек, и вы с этим не сталкивались в жизни. Это так, первая мысль. Вторая мысль. Михаил Ефремов убил человека. Я хочу сказать, что он, наверное, везунчик. И он, наверное, если Бог есть, то он его любимчик. Потому что Невозможно описать смерть человека, но еще страшнее, если бы это была машина, в которой бы ехала семья, в которой бы были дети, в которой бы была беременная женщина. И, наверное, здесь его Бог пожалел. Потому что, действительно, при этом заболевании к этому все и идет. Когда я слышу слово «деградант», актеришка. Я даже, знаете, вот Панасенкова слушала. После его слов об Эфремове не буду. Не потому, что я там такой фанат. Ой, какой фанат Эфремова. Да нет. Ну, просто не топчат Не топчет лежачего врага. Хотя он вряд ли то Панасенкова враг. Тварь. Мразь. Я думаю, что за что, кто, кто, что мы? Это транслируется с YouTube каналов популярных YouTube каналов. Это транслируется а, с экранов телевизоров. Ш мы, ну кто мы? Мы что, боги? Неужели вы думаете, что это можно легко пережить? Я не думаю. Я могу быть очень наивной в 40 лет и сильно ошибаться в людях, но я не думаю, что то, что произошло, Михаилу Ефремову удастся легко пережить. Я очень надеюсь, что ему удастся это пережить. И я очень надеюсь, что в этом новом этапе его жизни, он, конечно, любимчик. Он действительно, он любимчик, он в тусовке, он популярный человек. Он, кстати, был любим многими. И, в принципе, очень многих он вызывал только положительные чувства. Знаете, вот такой, что то Есенин приходит в голову с московским азарным гулякой. Я очень надеюсь, что в этом этапе его жизни, который уже не будет прежним, с ним останутся люди. Я надеюсь, что у него достаточно таких людей в окружении, которые будут идти по этому пути. Потому что теперь... Потому что теперь... Он сам об этом сказал, да? Что нет больше Ефремова. Очень жаль. Очень жаль разочаровываться в людях. Очень жаль. Очень жаль, что на этом страшном горе люди хайпуют. Очень жаль, что на этом страшном горе его так сильно мочат. Очень жаль что он отвечает за всю несправедливость, которая происходит в нашей стране, когда лежит. Если бы он уверенно стоял на ногах, я думаю, он бы ответил. Когда лежит не в плане того, что он там выпивший лежит, а когда лежит после того, что он совершил, потому что после этого стоять на ногах невозможно. И надо быть упырём и такой скотиной, как Соловьев, чтобы этого не понимать. Господа, вы не звери, вы твари, вы твари и мрази. И я могу честно сказать, я понимаю, я прекрасно понимаю негодование общества. Я прекрасно понимаю, когда это бы сказали... Ну простые люди. Все, что вы транслируете, потому что мы так устали в нашей России от безнаказанности, мы так устали. Я не буду перечислять это количество аварий, когда люди уходили от ответственности, но все это мы свалили на одного Михаила Ефремова. Вы знаете, для меня ты как бы теряешь людей, которых смотришь на YouTube, но ты также их и приобретаешь. Я для себя приобрела Василия Уткина. Он, как никто, хорошо об этом сказал, вместе с Невзоровым. И, наверное, если бы мы не выпускали такой автохлам, Сергей Захаров был бы жив. Если бы мы не выпускали такой автохлам, было, жили бы сейчас тысячи людей. Вот об этом надо Соловьев говорить. Сегодня. Вот такое видео. Ребята, пока-пока.